Как сказать, это полезно для здоровья сейчас, вода загрязненная для, для нас, для детей, в общем, я думаю, что лучше пить чистую воду, чем загрязненную. Раньше мы пили просто из-под крана, там в чайнике была накидь. Вот. А какие основные плюсы, удобства, может быть? Да. Удобства, плюсы, когда забываешь там менять, Каждажды, каждые полгода менять, там, тупинчатая чистка воды нужно будет, ну, менять. И для этого хорошо то, что фирма не забывает, всегда звонит или сама это То есть удобно я... то, что фирма сама звонит, да, напоминает, да, о, напоминает о наступившем сроке замены хатриджа? Да. есть гарантия, в общем. И я вполне довольна водой. Mm -hmm. Вот третий год. Сегодня вот они пришли, заменили мне фильтр. Mm -hmm. Очень грязно было. А еще подскажите, вот, к примеру, дома вы приходите с работой воду отключили. Что вы делаете тогда? В таком случае проблем нету. Здесь в запасе есть вода. В фильтре самом есть в запасе воды 10 литров. И можно не беспокоиться всегда будет вода у вас что еще можно сказать Окей. она действительно чистая полезна для здоровья проходит 7 очисток 7 степеней, степеней очистки воды вот это то что немаловажно и ну как? Думаю, что другие, если будут тоже пользоваться этой водой, это плюс для здоровья. А mm -hmm. ну, вам mm -hmm. вообще вода на вкус нравится? Да, на вкус нравится вода. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну все, спасибо за отзыв.